Чтобы жить без тревог и печали Берегите своих матерей, Тех, которые в муках рожали, Все отдав для здоровья детей. Сколько было их в жизни страдания Горя, слез и бессонных ночей! От холодного к ним невнимания, Ваших часто нелепых затей. Подарите им ваши улыбки, Приласкав и увидите вы, как польются рекой слезинки от большой материнской любви. Ведь для них ничего нет дороже своих милых, любимых детей. Каждый шаг ваш им душу тревожит, каждый вздох ваш волнует сильней. И пускай вы давно повзрослели, и уже у вас дети свои, но для них вы такие же дети, так когда-то в те давние дни.